В звездно-сизой поволоке небо. Тихо день ушел за горизонт. Пахнет в доме ароматным хлебом, Украшают ландыши в озон. В еле слышном маятника стуке Скоротечность жизни нашей дней. Глажу я морщинистые руки, Постаревшей мамочке моей. А с портрета в потускневшей рамке Смотрит юность, глаз не оторвать, От девчонки с царственной осанкой, Что могла мечтою многих стать. Тонный взгляд, волнующий, глубокий, Легкая улыбка, милых губ Миг застыл, прекрасный и далекий. Тот, что жадно в сердце берегут. Только как бы ни старалось время Над обличьем нашим ворожить. Знаю, никакие перемены не коснутся маминой души.